В данном видео мы рассмотрим порядок проведения закупки и начнем с рассмотрения заявок. На этапе рассмотрения заказчик может допускать отклонять заявки поставщиков. Для просмотра заявок в карточке закупки в разделе «Лот» нажмите кнопку «Просмотреть заявки». На открывшейся странице вы сможете ознакомиться с поданными заявками на участие. Каждую заявку вы можете посмотреть, скачать и запросить дополнительные документы у участника. Также вы можете скачать все заявки в архив и скачать все заявки в Excel. Допустить или отклонить вы можете каждую заявку отдельно, нажав кнопку «Посмотреть заявку» и выбрав нужное действие в нижней части страницы. Также вы можете выполнить массовое действие по заявкам. Для этого на открывшейся странице выберите нужные заявки, которые вы хотели бы допустить либо отклонить. И нажмите соответствующую кнопку «Отклонить выбранные заявки». Заявки будут отклонены, и вам нужно будет прописать причину отклонения заявок. Допустить выбранные заявки. Выбранные заявки будут допущены для дальнейшего участия. Допустим заявки. Заявки успешно допущены. Если при создании закупки вы установили на втором шаге публикацию протокола рассмотрения, то система предложит опубликовать либо пропустить публикацию протокола. Без данного действия лот не перейдет на следующий этап. Также при публикации протокола вы можете указать комиссию. Для этого добавьте членов комиссии. Вы можете выбрать пользователя организации, либо указать FIU члена комиссии вручную. Далее выберите роль. «Присутствие», «Решение». При необходимости укажите комментарий. Таким образом, вы можете добавить сколько угодно членов комиссии. Решение комиссии указывается в соответствующем поле. Для удобства вы также можете сохранить комиссию. В дальнейшем вы сможете ее выбирать в разделе «Выберите комиссию». Перейдем в раздел «Протокол». Для перехода на следующий этап вы можете сформировать системный протокол, либо добавить свой, или отказаться от подписания протокола. Для формирования системного протокола нажмите кнопку «Сформировать протокол». Для загрузки своего файла с компьютера нажмите кнопку «Загрузить». Если вы планируете отказаться от подписания протокола, установите галочку в разделе «Соглашение» и нажмите соответствующую кнопку. Сформируем системный протокол. Протокол успешно сформирован. Вы можете подписать протокол электронной подписью, добавить без подписи, либо также пропустить подписание протокола. Добавим протокол без подписи. Протокол успешно добавлен. Протокол будет отображаться в лоте в отдельном разделе «Протоколы лота». Так как протокол нами не был подписан, у нас остается возможность подписать его электронной подписью. Также протокол можно удалить и скачать прикрепленный файл. А сейчас рассмотрим следующий этап лота – подведение итогов. На данном этапе определяется победитель на право заключения договора. Для подведения итогов нажмите соответствующую кнопку в разделе «Лот». Откроется форма определения победителя по лоту. Система определяет победителя, исходя из ценового предложения. При необходимости вы можете ранжировать участников с помощью кнопок «Вниз-вверх». На этапе подведения итогов публикация протокола является обязательной, поэтому нажмите кнопку «Опубликовать протокол». При необходимости вы здесь также можете добавить решение комиссии, Далее в разделе «Протокол» опубликуйте системный либо свой файл протокола. Загрузим свой протокол. Для этого нажмите кнопку «Загрузить» и выберите файл с вашего персонального компьютера. Также по умолчанию на данном этапе будет стоять галочка «Протокол виден только организатору». Если вы бы хотели, чтобы протокол был доступен в открытом доступе, уберите данную отметку. После этого в разделе «Соглашение» установите отметку согласия с условиями» и нажмите кнопку «Подписать протокол» для подписания его электронной подписью, либо добавить без подписи. В таком случае протокол будет виден только организатору закупки. Добавим протокол без подписи. Протокол успешно опубликован. Он также отобразится в разделе «Протоколы лота». При этом сам лот перейдет на следующий этап заключения договора. Спасибо за внимание!